здравствуйте дорогие друзья и лучшие на свете зрители как вы уже догадались сегодня наш герой посуда в которой сочетается белый с синим я очень люблю гжель у меня собрана ее небольшая коллекция и я так много о ней восторженно рассказывала, что многие из вас стали такими же ее фанатами, как и я. Так вот, это видео в первую очередь для вас. Сейчас кжель подорожала и собрать из нее сервис стало проблематичным. Поэтому, чувствуя свою ответственность перед вами, я решила сделать видео о том, как ее можно сочетать и комбинировать с другой посудой. Все вы знаете, что сегодня очень модно фьюжен стиль в дизайне, в основе которого лежат сочетания разных рисунков, направлений, дающих в сочетании неожиданно прекрасный эффект. маленькая тарелочка 20 сантиметров и э, но большие э, тарелки стоят уже от 800 рублей и выше поэтому решила не покупать но зато вот у меня была вот такая тарелка синяя видите синим баланком это кстати уже забыла по моему это дулева да это дулевая. можете убедиться, что намного интереснее выглядит гжель вместе с синей дулё вот сочетание намного лучше чем сочетание на золотом но ну, во всяком случае синяя тарелка которая для основного блюда, она тоже, это не кжель, тарелочку колодца. Стоит она, стоила она, по-моему, 150 рублей. Ну вот, конечно, можно использовать и ее, но мне все-таки кажется, что синим интереснее. Конечно, проще всего использовать одну тарелку или тарелку на подстановочном блюде. Или использовать несколько предметов в одном куверте, но из одного сервиза. Но сегодня мы будем говорить о том, как можно в куверте комбинировать тарелки с разными рисунками. Или даже с разными цветами этих рисунков. Вот здесь широкое поле для творчества, есть возможность пофантазировать, проявить свой вкус, свои знания современного дизайна, тенденций современных. Это очень захватывающий творческий процесс, а ведь надо учитывать при создании сервировки еще и цвет скатерти, элементов декора и даже цвет живых цветов да даже вазы, в которую их поместили. Мы как бы рисуем на столе разными красками с помощью посуды, скатерти, цветов. Но сегодня наш главный герой – тарелки с синим рисунком. Ведь сочетание белого и синего любят очень многие на нашей планете. Сегодня я вас хочу познакомить со Стеллой из Германии. Она переехала в Германию с Украины более 20 лет назад. Живет она в этом старинном доме, наполненном всевозможными чудесами и красотами. Живет с кошками и двумя забавными басатами. Но вы помните, те самые собаки, которых очень любил Коломбо. Она увлеченный коллекционер, и я ее заразила своим увлечением к желью. Но в Германии к жели нет, зато есть бесчисленное количество немецкой посуды с синим рисунком на белом фоне, который она и приобрела. У Стеллы, уже ставшей моей подругой, много интересной посуды. И если вам это интересно, я могу вам ее показать. Потому что последние годы выпускают даже целые сервизы с тарелками с разным орнаментом. Вот вам два примера. Я увидела их в онлайн-магазине. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время расставаться. Надеюсь, вам было интересно. Здоровья, удачи и мир вашему дому! До встречи!